Мы рождены ребеном, на мать чтоб его глазом открывать Вот кипит раз, и на бровях пускаться пляс Вокруг чума и гондурас и каждый пяток Она стыкает и бодрит, что пузырится и горит До и до глотки, для водки А для чё башка? Непонятно пока Профессора и доктора, и на районе вся братва Мы вместе дружный коллектив, все обосрутся супротив а если к нам придут с мячом баскетбаллисты, хуевы Научим стопочки кидать, штрафные пивом запивать Весело гуляем, лу ла -у ла -у ла А че ла -у ла -у ла Все от жопы до глотки, предназначено для водки А для че башке, непонятно пока На душе одна, дала я весну, гури не ходна, если все до длина, на душе о дна, дала я весну. Так по пьяне против петра сзать И чушь прекрасную пару, Пока не брызнет крови плоть А то, что ходит в рубище Так это похер вообще Тащи капотную бутыль Мы начинаем в Весело Жопы до глотки предназначено для водки, а для че башка непонятно пока весело гуляем, для водки, а для че башка для колбака, а для башка,